Was, is that true? Is that that он спрашивает в отношении этого человека clear that this person которого well? And uh the person got a little bit of a little bit of a little bit это было little его of a little bit of a little bit of a little мы еще пойдем на следующий uh, этап с ним на девять дней. Uh, okay, сейчас, одну секундочку, это И uh, на следующий этап пойдем, и там уже будет видно, как у него продвигаются результаты. Но на сегодняшний день у него улучшение. Yeah, and so uh, I will be I will be able to see more clearly during the next step what his results are. but even for now he' he's in an improved state uh, in comparison to what he was before okay. and it, it is his first improvement in many many years. Ah mm -hmm. thank you, thank you. And we hope that we hope the person will recover well because but yeah, but, sure, but but my mm -hmm. sure, uh, we